Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить вместе с вами салат. Он вообще салат этот овощной. Я его очень обожаю. Я уже готовила такое блюдо. Этот салат очень-очень жирный. И вот сегодня, чтобы э, сделать его менее жирным, я запеку овощи вместо того, чтобы пожарить их. Сейчас мне нужно их запечь в духовке. Для того, чтобы мне их запечь в духовке, я их помыла. Протерла и положила на противень. Теперь мне надо их проткнуть в нескольких местах и поставить зажариваться. Количество овощей вы будете регулировать сами, что вы больше всего любите. Баклажаны значит, вам нужно положить побольше баклажан. Так вот, зубочисткой я накалываю. Если вы любите перцы, кладите побольше перцев. Поставила я овощи в холодную духовку на 220 градусов. У меня духовка с конвектором. И буду их выпекать до готовности. Овощи я запекла до готовности. Сейчас я их положу в посудинку, чтобы мне их было легче очищать. И прикрою. Вот так я все накрыла. Сейчас остынет и буду очищать. Запеченные овощи я почистила. Мне не совсем понравилось, как я почистила перчик. У меня тут. Разорвался один, и семечки везде посыпались. Ну, я думаю, у вас это лучше получится. Я запеченные овощи порезала. Вот баклажан и перец. Если кому-то принципиально семечки не иметь, то можно их хорошо почистить. Сейчас мне нужно первым делом сделать заправку тем, чем я буду заправлять. А это майонез и чеснок. Кабачок я еще не резала, это у нас будет первый слой. Мы его порежем на видео. Сейчас измельчаем чеснок. Измельченный чеснок добавляю в майонез. Теперь это все перемешиваем. заправка готова теперь я режу кабачок берем салатник в котором вы будете собирать этот салат Так, первый слой кабачка у меня. У меня овощи были не соленые, я немножко присаливаю. Это по желанию и по вкусу. И теперь это все покрываем майонезом. Следующий слой у меня баклажан. Тут вообще без разницы, что зачем идет. Его тоже подсаливаем и смазываем майонезиком. Щедро. Теперь у меня слой сырой моркови. я подсаливаю в мисочку сюда же добавляю майонез в морковку я добавляю перчика черненького молотого это тоже по желанию по вашему вкусу Мне всегда ингредиентов мало, и я всегда их подготавливаю больше. Вот у меня останутся кабачки, но ничего страшного, мы их просто так съедим. У меня чашка маловато. Что-нибудь сделаю с них. Так, и теперь мне останется слой огурцов и слой помидор. Огурчики у меня вымыты и протерты сухой, сухим полотенчиком. Режем огурцы так, как вам больше всего нравится. Хотите кружочками, хотите соломочкой, как хотите. Приминаем, чтобы побольше вошло. Вот куда мне сейчас помидоры, а мне хотелось огурчика. Огурчик тоже присаливаем. И смазываем майонезом. Ну и все, последний слой у меня помидорки. Как хорошо, когда все с огорода. Просто прелесть. Такой салат не стыдно подать гостям на стол, потому что он очень вкусный и по-летнему красивый, надо сказать. Слои тут такие красивые, покажи, вот даже слои видно. Салат готов, я его называла Наташа, потому что этот рецепт мне дала женщина, ее зовут Наташа. Много-много лет назад. И сейчас нужно дать ему настояться. Я, как всегда, попрощаюсь с вами. Пожелаю вам всем крепкого здоровья. Хорошего настроения летнего. Наслаждайтесь теплыми деньками. И всем пока-пока. Увидимся. Всем привет, ребята. Я тут в конце маленько помог Ларисе снимать видео. Вот. Ну а теперь хочу помочь уже не маленько, а хорошо покушать. Каждый раз, когда Лариса снимает, вернее, готовит этот салат, он каждый раз для меня открывается как будто что-то новое и яркое. Вот. И сейчас очередной раз я как штатный дегу... дегустатор, как я уже и говорил на предыдущих видео, буду снимать пробу. Посмотрим, что на этот раз. Такую гору салата. И вот я, видишь, куриную грудку в кляре пожарила. М -м -м. Я чувствую, сейчас будет нет, сейчас будет королевский ужин. Ты прям живешь с поварихой, которая тебе королевские ужины готовит. Да. Ребята, это фантастика. Вот знаете, когда его жаришь на масле, тут вот так вот... Поварешкой или ложкой открываешь тут масло хоть я его даже исцеживала через сито все равно а это прям видно какой он запеченный же был очень хрустящий и очень хрустящий. сочный и одновременно из-за того что майонез и грудка очень такой сытный грудка Грудка куриная ладно всем пока пока до Рекомендуй скорых встреч готовить салатик не просто рекомендую. Настаиваешь? Да, я настаиваю на том, что это очень вкусно. Всем пока. Ну, девочки, а я как тот человек, который очень часто кушал такой салат и знает, какой он на вкус с жареными овощами, я скажу вам, что этот вариант не проигрывает, а даже выигрывает меньше жира. Так что готовьте, девочки, с запеченными овощами. Это вкусно.